так добрый день друзья с вами адвокат занов военное положение марафон полезных и актуальных военное положение законов нормативно правовых актов которые влияют на права обязанности свободы граждан украины и лиц без гражданства вот и иностранных граждан сегодня поговорим об Форс мажоре, так называемом. Ну, если вы будете искать в Гражданском кодексе или в хозяйственном кодексе определения форс мажор, то вы его там не найдете. Там это называется обстоятельства непереборной силы. На украинском обставине непереборной силы. Вот. Коротко объясню, что это такое, как это действует. Ну, вот, например. Форс-мажор или эти же обстоятельства непереборной силы, они имеют свой, ну как, их задача, если они возникают, то это обстоятельства, которые освобождают только лишь от ответственности за нарушение обязательства, которое надлежит выполнить по договору. Вот. То есть, например, если поставка товара была просрочена из-за военных действий, вот в данное время, то это не значит, что поставщик вообще ничего не должен заказчику поставлять. Вот. Это значит, что за такую просрочку вот, пост поставщик, поставщику не будет начисляться пеня, неустойка, штрафы, которые могут быть предусмотрены договором поставки. Вот. И, э например, было там какое-то обеспечение, какая-то сумма обеспечительная может быть, или какой-то товар находится как обеспечение того, что поставят, да, там этот товар, то э, заказчик не вправе взыскивать это обеспечение. Вот. Но когда закончатся эти обстоятельства, тогда э, нужно выполнить, допустим, поставить товар, или, допустим, так как я больше занимаюсь сфере недвижимости, то вот я, например, взял договор аренды. Вот. И тут есть по одному договору, я давал консультацию клиентам, и вот тут есть в договоре раздел 10, он так и называется, форс-мажор. Вот. Ну и вот на украинском, вот, читаю, тут вызначено таке, что стороны звельняются від от ответственности, заповнить частково невиконание будь-якого з пунктів данного договора, если это невиконание произошло в причин, что находятся поза сферой контроля стороны, яка не выполняла обязательства. Такие причины включают стихийное лихо и так далее, и тому подобное, ну и в том числе военные действия. Але не обмежуются ними. Ну, то есть, от согласно этого договора, один из моих клиентов, то есть ослаб... стороны по этому договору клиент, в том числе, освобождаются от ответственности. Ну, читаем дальше. Э... Період звільнення от ответственности начинается с момента поведомления стороной, что не выполнила обязанное, и заканчивается моментом прекращения дії, форс-мажорных обставин, ликвидации их наследов, за умов, что сторона, яка не выполнила до вышеуказанного момента, сдействовала сиди якина могла она заработать и для выхода с форс-мажора то есть <coughs> о том что э, выполнению договора препятствуют непреодолимые силы обстоятельства то об этом нужно уведомлять сторонам поэтому открывайте свои договора читайте как у вас конкретно написано в данном конкретном случае Четко прописано, что сторона должна уведомить и только с этого момента начинает действовать вот эти вот э, ну, освобождения, от есть э, гражданская правовая ответственность. То есть пеня, штрафы и так далее. Это гражданская правовая ответственность или хозяйственная правовая ответственность то, что предусмотрено Гражданским кодексом или Хозяйственным кодексом. Ну, этот договор между двумя субъектами хозяйственной деятельности, тут здесь применяется Хозяйственный кодекс, и там статья 218 Хозяйственного кодекса основанием основание для хозяйственно-правовой ответственности. И вот участник хозяйственных отношений отвечает за невыполнение или надлежащее выполнение. Но если это стало невыполнение из-за ну, не, выполнение стало невозможным из-за действий непереборной силы, то есть ну, военных э, действий, да, скажем, в нашем конкретном случае, то от ответственности, лишь от ответственности, будет э, освобождена страна. Но она должна уведомить в этом. А какие могут быть от, какая может быть еще ответственность? Вот, допустим, на примере. Договор аренды. Ну, бывает такое, что предусматривают э, санкции, такие как отключить свет, воду так далее тому подобное. То есть надо предупреждать для того, чтобы арендодатель не применил такие вот санкции. Вот. Почему? Потому что ну, действительно, он может и не знает, где вы там выехали, не выехали, оставили его вы помещение, пользуетесь, не пользуетесь и так далее. Вот. Э, ну, вот, если брать конкретно этот еще договор, да. Пункты, то э, факты и сна, э, существования и продолжительности форс-мажорных обстоятельств подтверждаются документами компетентных органов, которые уполномочены удостоверять обстоятельства форс-мажора в соответствии до действующего законодательства Украины. Таким органом у нас есть, э, ну не только у нас, обычно это торгово-промышленные палаты, э, такие функции выполняют, и вот торгово-промышленная палата на своем сайте разместила информацию о том, что ну, в соответствии с законом, на котором они действуют, то они удостоверяют, что форс-мажорные обстоятельства, то есть обстоятельства непереборной силы э, в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, стали основанием введением военного положения с 24 февраля 2022 года в 5.30 утра, сроком на 30 суток, в соответствии с указом президента, и учитывая это, торговая промышленная палата Украины подтверждает, что указанные обстоятельства с 24 февраля 2022 года до их официального окончания, то есть если будет продлеваться этот военное положение, то до окончания будут действовать эти ну, обстоятельства, будут признаны как форс-мажорные, да? Но допустим раньше, да, вот, когда был карантин, надо было по каждому конкретному случаю Каждому обращаться за документом, что конкретно вот в этом их, ну, подтверждать эти обстоятельства Которые ну, могли одной из сторон давать возможность освобождения от ответственности То сейчас в упрощенном порядке торгово-промышленная палата Разместила на своем сайте по ссылке, которую я добавлю к видео, можно будет скачать документ, который является подтверждением форс-мажорных обстоятельств. Вы этот документ скачиваете, прикладываете, ну, пишете к сопроводительным письмом, ссылаетесь на нормы, пункты своего конкретного договора. Уведомляете контрагентов по договору, будь то там кредиторы, банки, да, арендодатели, какие-то ну, то есть все какие так субъекты, с которыми вы имеете договорные отношения, уведомляйте их обязательно по имейлу, ну, любым доступным способом. Ну, обычно у вас указаны эти способы в договоре. Ну, естественно, если почта не работает, то email допустимо. Чтобы потом можно было доказать, что вы такое уведомление делаете, чтобы начинать срок отчета. Вот. И э, тогда только это будет применяться в ваших конкретных э, ситуациях. Ну, понятно же, есть что человеческий фактор. Кто-то может просто по телефону сказать: да ладно, э, я все понимаю, а кто-то будет чисто юридически, знаете, как сухо подходить в этом вопросе. Поэтому не лишним будет сделать такое обращение. Э, тут все зависит от, от ваших договоров, как у вас там все расписано. Ну, как правило, эти пункты форс-мажорные они всегда копировались на них внимание никто не обращал ну правда вот корректировки были когда были обстоятельства связанные с карантином тогда эти пункты более-менее юристы правили исходя из конкретной ситуации вот такие вот дела что еще какие на какой еще момент я хотел бы обратить внимание относительно вот форс мажора то это форс-мажор обстоятельства непереборной силы до да, более так юридически правильно являются основанием для прерывания срока э, течения исковой давности то есть например у вас какие-то обстоятельства были и вы не успели там трехгодичный срок подать иск какой-то или вот допустим много сейчас людей было отстраненных до да, сидели без зарплаты и должны были восстановиться и вот должно ну, а надо было подать Иск, и они не успевают, и вот тут уже вот, ну, в этот месячный срок, да, 30 дней вот это, не успевают, то это тоже является основанием для того, чтобы этот срок приостановился. Ну и допустим, если это мы берем хозяйственный, гражданский кодекс Украины, то это статья 263, фунт 1, часть 1, вот, относительно прерывания срока течения исковой давности. Так, э, ну я вот постарался со всех сторон осветить эту информацию, коммунальные услуги и так далее, и тому подобное, э, широк, на все договора распространяется это, во всех практически договорах есть этот пункт о форс-мажорных обстоятельствах, хоть это и не юридически правильно, да, форс-мажорные обстоятельства называть, правильно все-таки в законе написано обстоятельства э, непреодолимой силы, силы, переборные силы. То имейте в виду, что применение их все-таки после уведомления еще раз повторюсь вот хорошо спасибо конечно торгово-промышленной палате что немного упростили работу в этом направлении но не я вам скажу не откладывайте это в долгий ящик если вы в данный момент где-то в дороге и пересекаете там границы у вас какие-то остались обязательства в украине да там например, вы уехали позже то обязательства в связи с изменением вашей вашего места жительства не прекратились вот это только на время поэтому уведомляйте вот закончится рано или поздно вой... все войны заканчиваются надеюсь закончится все как можно скорее вот по ссылке скачивайте направляйте электронным письмо. все держитесь все будет отлично